Привет, я Вайку Глеб, отличенный из Белорусского державного университета на зимней сессии 2016 года. Официально за не сдачу залику, але по факту за организацию студентского марша мы такого было притягнуть увагу громадства до отсутности студентского, студентского самокерования у белорусских университетах, а так само спинение репрессий и студентских активистов. На дворе весна 2017 года, але уже есть отличные студенты за удел у громадских акциях. Худка сессия летняя и отличных будет еще больше. Отвертается до международной суббольницы, что сопротивляется с белорусскими университетами и их марионеточными студентскими организациями, такими как БРСМ, Студентский союз, Ассамблея БДУ. Спинитесь, от вашего сопротивления с ними как рысит рыси для белорусского громадства. Эти люди дотычные до репрессий, а вы за это им оплачиваете бесплатные стажировки и обмены у своих университетов. Я звертаюсь до международной супольности и закликаю вас с пони суппорциониста с белорусскими университетами, что дотичны до репрессии. Я закликаю международную супольность поддерживать отличных белорусских студентов для наихудшейшего развития белорусского демократического громадства.